Была поклевка у Димы. Сейчас посмотрим, вроде зацепился он где-то. Да, вроде маленький змень там сидит, а вот оно. Да змеголов маленький, Зим. Ну, где-то на килограммчик. Вот, зрителя я вам сейчас покажу. Вот очередная поклевка. У Дмитрия Ганина вот снеголовок. Красавица, да? Окраска красивая, тигровая такая. Ребят, ну, у нас вот второй день рыбалки, первый день мы наловили штук 10 змей голова. но самый большой, нас сколько был, килограмм? На троечку почти? Да, на троечку 2,5-3 килограмма. Да. Поменяли локацию, переехали на другое место, решили половить толстолоба, каналов много, а много озеро да. большое, мест много, поэтому решили локацию поменять. Сейчас вот в это время половим толстолоба, посмотрим, как, что получится. Дальше уедем на другой канал. Уже на вечер и ночь будем ловить, наверное, сазана. Зарядили сервис Насти. Вот, один у нас... Одному забросили на... На что? Как это называется? На планктон. Да, на планктон, а другую две на кашу. Посмотрим, будет результат. Конечно Рыба же, мы покажем. У нас жарко. Градусов 40 вечер установится. Очень жарко. Да, а днем, днем 60 было, мы в теньке, честно говоря, отдыхали. Сидели, да а сейчас вот вышли на вечерку. Посмотрим. Даже даже в палатку зайти невозможно. Духота, такая жара очень сильно. Обязательно нужно тенечек под каком-то деревом или саксаул В нашем случае это было. Саксавул. Саксаул. Под ним мы как раз легли, отдыхали пару часов, потому что невозможно рыбачить. Ну, посмотрим, сейчас забросили вот. Если будут результаты, конечно же, да, снимем это. Год, покажем. с нами. Да, отпустим, ну, отпустим его, отпустим, пусть сазанчик, ну, уже погуляет. Да, малыш. Да, ну ладно, тут живет. А все больше ничего нет здесь, видишь? Да, отпустим, пусть живет. Ну, вот, ребят, Арносайский Сазанчик. Чем-то похож на наш тудакульский. Красивый, чистенький. Красивый, чистенький. Бодренький такой. Ну, давайте. Еще не вечер, до утра еще порыбачим. Если будут хорошие результаты, мы вам это все покажет. ну что, ребят утренняя поклевка время пол шестого под утро попался сазанчик 300 триста. пока идет вся мелочь, крупного нету, зацепился, конечно, он, да, жмых работает, насадка ну мелкий такого мы конечно отпустим пускай растет